у Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Геймс. С вами, как всегда, я, ваш Сантьяго, и сегодня продолжаем прохождение игры под названием Breed Hage. Игра, полюбившаяся многими из нас и из вас. Так что мой вам совет. Варите чаек, готовьте плюхи, а мы начинаем! Итак, мы появились. На точке сохранения В прошлой части, да, по-моему, у нас Оторвался а, наш спасательный Шаттл, да, назовем его так И Добыть информацию дрелью Нам предстоит добыть информацию дрелью А От... Откуда? Откуда нам предстоит Добыть информацию, я еще Немного не понял Добыть информацию дрелью 6 мс Что это значит? Почему? Куда мне надо идти? Подскажи, как, как, как можно добыть, добыть, нап, нап, я повторюсь, добыть информацию, дрелью. Ну давай попробуем вот для начала вот туда слетать, али вот сюда. У нас есть дрель. У нас есть две дрели, у нас есть два сканера, у нас Чтобы есть узнать, два щипа. Чтобы мы пробили радиации, необходимо вычислить координаты попадания капитанского мостика в лайнера. Именно с этим нам смогут помочь грабы агентства Bresse. Но нам по-прежнему требуется инженерный челнок, а лучше сам инженер. Требуется дрель. Дрель. Так. Вот так. Пустое место крушения Электронику мы взяли какую-то И зачем он нам, не знаю Хорошо, хорошо мы Я сейчас отправлюсь вот туда Посмотрю, что здесь есть на этих обломках Потому что а, мне что-то подсказывает Спасибо за совет Пожалуй, я отложу твое предложение на попозже Ага Так, разбить, вам нужен лом И тут нам понадобится а, Так А, все, я взял лом, я выбрал это нестандартная а ну. модификация. Вероятно, кто-то хотел улучшить скоростные характеристики гроба, что является прямым нарушением договора. Хотя сама идея реализована неплохо. Только а... так, добыть, э добывать место не сборщика. Электронику добыли. Это что, кислородная свеча. Не знаю, насколько она мне понадобится. Ну, пожалуй, пока не буду брать. Вот здесь гроб с, с примотанным движками. Так, вам нужен сканер. Сканер берем. А, вот, на, на единичку Сканируем, большой ускоритель, новая схема У нас появилась схема большого ускорителя Для большого ускорителя нам понадобится Так, снаряга э, Инструменты, ремонтный инструмент Отладки, что, секатор, дрель э, Не понял, погоди, не понял Устаревший ускоритель Фонарик, скафандр, электрика Инженерный скафандр Большой ускоритель Вот, вот Э, нахождение не встречается необходим для ускорения перемещения Способ добычи крафт А, да? А, а, да? Во как! А я не знал Блин, слышишь? Я и не знал Спасибо, что подсказали Кислородную свечу на всякий случай беру Если она здесь наброзана Титан набросана Магнит а, магнит я тоже взял Я еще возьму, я все возьму, что здесь есть Потом, знаю я, вот потом как бы лететь сюда неохота а... Так, грязь не будем брать Можно, пожалуйста Опа, титан, опа, титан Еще титан добыли а, Вот это что? Титан, беру Титан нужен Так, так Здесь нету никакой станции для крафта Опа, что-то Провода Проволока. Есть. Мы добыли проволоку. А это значит. А это значит, вот туда я могу идти, или у меня радиация там повышается. Повышается, по чуть-чуть повышается. Сейчас посмотрим, добы... если мы достигнем точки вот туда. А, долетим все-таки вот на этот участок. Нет, мы, по-моему, будем жить. Осторожно, радиация, это да, конечно. Ну, я вот я же и вижу ее. Uh, ну еще восклицательный знак мы еще не перекрыли Это что? Ледяной шар, нам, который нам не нужен обычно устанавливались в технических отсеках лайнера Где экономили на искусственной гравитации Спасибо за информацию, которую мне uh, поведал мой дорогой друг Проволока мне вообще, она нахер не упала Потому что проволоки у меня дохера И ничего я проволокой не делаю Но я возьму на всякий случай Потому что никогда не угадаешь, что тебе... Строительный набор? Нихера Подожди, титановый шар А что быстрее разобьется? Титановый шар или мой, мой лом? Так, ну я на всякий случай Еще возьму Конечно возьму Сканировать Сканер есть Новая схема, труба А нахрена? Титановый шан Я вот возьму лучше мелкие обрубки Потому что, ну, извините Ну, лома не наберешься, так сказать Что это такое? И стоит ли мне вообще сюда идти? Как много вопросов и как мало ответов Добыть информацию дрелью? А откуда? Что ждет нас впереди? Куда ведет нас эта игра? И к чему нам? Стоит прислушаться Не знаю, не понимаю вообще, но я хочу Я жажду, я говорю желанием узнать, потому что Игра достаточно интересная И раз уж у нее такое начало То а, Что же Будет дальше В этой игре, вот мне интересно вот эту штуку а, Я трогал уже Или нет, еще не трогал М -м? Давай попробуем Давай потрогаем Смотри Смотри нет, я трогал и ничего не получилось Тогда мы летим вот сюда, на вот эту станцию Может быть здесь что-то... Так, титана у меня очень много Я надеюсь, что его э, Не понадобится много, потому что если я что-то найду Нужное, я его сразу же выброшу Вот, да, да Впереди инженерный челнок Не понимаю, Дрель... как вы так быстро все находите Неужели из-за моих подсказок? Конечно, конечно, мой ты родина. Нет, нет, я все скажу. Тихо, я, а -а -а -а. а -а -а. я... Я понял. А -а. от я я, я отдал ж... вы, вы же не думаете, что программа может бояться пыток? Вероятно, вам требуется пояснение, которое вы не можете получить из-за отсутствия диалогов в игре. <half> <не> «Я, я думал, <с contractor> я, что я, это <с developed> за дерьмо. не я не могу нарушить протокол безопасности. Да-ка почему можно? Добыть. А, во-во. Что это, электроника? Во! С помощью дрели мне нужно было найти инженерный чернул. Все! Я, -то, я не понимал, что это мне нужно в этой игре, куда мне надо идти, а тут вообще все просто оказалось достаточно. Да. да. Резинки возьму. Но резин у меня, по-моему, много. Сканировать. Стоп. Берем сканер. Первый. Так, пошел. Штурвал. Получена часть схемы штурвал. Угу. А я туда могу зайти? Или, Или как? А, да, смотри. Угу. Требуется секатор. Ого! Это шо такое? Выключить, переключить? Так, переключили, использовали комбайн. Комбайн, нифига. Шоурм. Ускор... Чтобы использовать Большой ускоритель Нам нужно, нужно две шаурмы Очищенный металл 2 И желтоватая вода Понял а, Очищенная Так, ресурсы напоминают очищ... Металл А нам нужно сколько? 4 угу, угу. А, а шаурму нам как добыть? Где? Последним пришел бензопилой во время крушения. Другого объяснения таким повреждением скафандра я не могу. Нам нужен более целый экземпляр или другие куски этого. Рекомендую обследовать местность. Очень много воды, большая кислородная свеча, кратовое что-то. Нет, ну брать ее это точно не буду. Отойти. Большая кислородная свеча, сладкий набор. Открыть контейнер. Во, я могу сюда сложить тан. Весь титан, который я добыл. Угу. И электронику. Магнит. И магнит, и кислородные свечи, и строительный набор, и чемодан, если что-то вдруг у не будет хватать места. Я могу его тоже сюда сложить. Прикинь. Чё? Охренеть, согласись. Согласен. Вау! Балдеж. Кайф. Смотри, все, мы выбрались. Мы идем. На поиске. Тут много кулаков, значит это что-то кулачное. Металл надо найти. Металл из него сделать очищенный. А, вот я могу лом, ломом раздолбать вот этот, короче, из него появится много маленьких. Металлическая пластина. Бах, бах. Но у меня лом, конечно, все уже взять. Я взял. Опасность обледенения постойте. И, извините, никто об этом ничего нам не говорил. Я беру еще вот сюда, лечу Здесь разбиваю это дерьмо Лом Лом, свой лом разбиваю А, у меня еще один есть, кайф Так Все, балдеж Смотри, балдеж, балдеж Опа, еще, балдеж Так, еще летим сюда Можно будет еще один лом сделать Так Бан, бан, бан, бан Забрал, все забрал Все забрал, короче, все Металлический титан. Не знаю, пока мне не нужен титан. Но я помню, что мне желтая вода, кстати, нужна. Но металл мы сделаем с... Нам же его до хрена, в принципе, нужно. Там, короче, 4 на 1 очищено. То есть, а еще лом сделай. А, то все. И как бы тут восемь и еще делать, ну, куда податься, если не будет... Так, здесь бы... Кстати, а есть шанс, что я сейчас насу и появится желтая вода? ха ха Нет. Пожалуйста Питательная жижа это не то А шаурму где мне добыть? Как делается шурма? Я ее даже не видел, не встречал здесь Так, использовать комбайн Снаряга есть Ресурсы Вот, металл очищенный делаем Делаем Очищенный металл x2 их нужно Так-то, на секундочку Композитный ресурс. Может, в композитных ресурсах что-то будет такое, что... Компенсатор Так, если бы точнее, устройство для эффективного распределения электроэнергии. Крупная сложная космической техники, свинцовая краска и батарейка. Ну, нет. Это такое нам не надо. Кислородная станция. Дерьмо, навязанное разработчиками. Понял. Шаурму, где мне добыть? Подожди, здесь питательные пакеты здесь не будет? Питательный набор? Кислородная свеча? Нет? Нет? Нет? Нет? А, кислородный что-то? Нет? Очень жаль. Очень жаль. Ну, пойдем исследовать. Подожди, у меня лом сломался почти. У меня остался один лом. Я бы хотел себе сделать еще один лом. Если никто не против. Вот. Три металла как раз. Идеально. Я считаю идеально. Щуп. Батарейка алюминий. Блин. Блин Я бы щуп мне бы А, или у меня есть А, нет, подожди, у меня щуп есть Балдюш Балдюш Все, я-то думал, что мне Мне нужно Я подумал на секундочку Что мне нужен, короче, этот Грёбаный э... Скажи Щуп И типа его у меня нет А он у меня есть Кайф, кайф Так, так э... Резина не нужна Может быть и нужна Просто, чтобы она здесь была Ножницы, лампочка, ножницы. Я все взял. Так, балдес. Вот, идем, все. На ближайшую точку летим быстро. Быстро. Пряностью и радостью летим. На ускорение. И мы уже здесь. И мы уже здесь. Опустевшая что-то. Неужели это извините. Нам это не подходит. Подожди, тогда я... сейчас я еще тут. Я туда делаю. Я тут доделаю дела. Я добываю. Я крафчу. Я добытчик. Кислородный генератор. Пластик на всякий. Батарейка нужна. Батарейка нужна. Нужна. Металл. Еще возьмем. Сканер. Кайф. Титан. Не кайф. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Набор. Магнит. Батарейка. Балдец. Итак, подожди. Вот что ты от нас хотел здесь... Скрыть. Магнитная отмычка, которой у меня еще пока нет. Но она же когда-нибудь да появится, правильно? Так, то есть, здесь ты ничего нам не хочешь, не предлагаешь, да? Типа, абсолютно здесь не должно ничего быть. Хорошо, мы тогда полетим дальше. А дальше, если я полечу. А, нет, это близко. Я вот потом Все туда еще. Герметизации. Ничего страшного, понимаю Найти экземпляр инженера нам нужно Радиация здесь растет Долго мы здесь находиться не будем Надеюсь, по-быстренькому сейчас отстреляемся, что-то найдем И полетели, как говорится, дальше Странное место, но может быть что-то полезное Прочность инженерных отсеков впечатляет Их даже Опа. такие астероиды не раздавили Не понимаю, подожди Магнит Ноги инженера Опа! Это оно. Я не был уверен, что у инженера вообще сохранились ноги, но нам повезло. К сожалению, в связи с протоколом безопасности я не могу сообщить вам, что особые магниты, встроенные в его инженерные ботинки, могут быть использованы для незаконного вскрытия задней панели гробов агентства Брессидж. А где, подожди, изучить баул? Повернуть это и взять. Баул для я возьму, потому что в него можно складывать вещи. Объяснение. Я не имею права сообщать вам, что гроба агентства Брессидж обмениваются информацией друг с другом, прилетающий. Столкновение в космосе, но изъятие этой информации помогло бы определить траекторию движения капитанского мостика, Что в свою очередь позволит определить координаты его столкновения с лайком. Да ты шо? Да ты шо? Я мог бы, но не мог бы, а? Кто так делает, дрянь? Я вот магнитный вот тут херню не знаю, как открыть, кстати Как ее разблокировать вообще? Проволоку, во, во очищенный металл надо Его там до хера надо Так, на всякие вещи Во, подожди, это что? Шаурма! Я нашел шаурму. Новая схема, ускоритель. Сейчас магнитофон раздолблю, лампочка. Все, я взял. Только я нашел только одну. Блин, а еще есть где-нибудь? Я ее не замечаю, скорее всего. Сань, ты ее, скорее всего, просто не замечаешь. Инвентарь полон. Батарейка, лампочка, но ну, мне это не нужно Вот попробуем вот сюда залететь Может быть вот этот ящик, там есть что-то То, что мне нужно Коробка соли Пожалуйста, разбейся До того, у меня разобьется Соль Подожди тогда Мы тогда поступим каким образом Так, а, ага Вот таким образом мы поступим Мы сейчас шавурма Одна есть, балдеж А я еще Баул взял Получается Так, вот это мне, может быть Выбросить что-то из этого Выкину... Блин, я не могу это просто так выкинуть Резина, вот резину выброшу Сканер один Оставлю Но... Соляной набор Солевой набор, это я <laughs> Осуждаем Осуждаем Так, внимательно Смотрим, ребята, нужно найти шаурму Есть еще одна или нет? По-моему, мне их нужно две найти было. Так, залежи смолы. Требуется щуп. Щуп у меня был. Щуп я беру. Опа, топливо. Опа. Топливо я добыл. Балдеж. Это балдеж, молодежь. Ну так, чё? О, подожди, а тут что то заблокировано. что то знак... со знаком чё-то вопроса. Значит, я туда точно пойду. Так, обойти. надо с другой стороны войти в это дерьмо. Здесь нигде шавухи не валяется. Очень жаль. Блин, тут. Не самый полезный предмет в космосе. К сожалению, это не то, что мы ищем. Хотя я бы на вашем месте задумался пересадке нормальных рук, раз уж Да заткнись-то! Я делаю, я знаю, что я делаю нахрен. Фортпиано отсканировал. Яйца ньютона. Шаурма, инвентарь полон Короче, тогда проволока пошла нахер Я беру шаурму, я выбираю шаурму Куда, куда Опа, шаурма Лом Ух, да, надеюсь, да надеюсь, что Ремонтный инструмент Это что такое? Схема ремонтного инструмента Я, пон... я не понимаю как... Яйца изучить ну, мне такое точно не надо. Я не буду такое играть. Нет, отойти. Так, контейнер. Тихо. Тихо, не уходи. Я, тебе, я не, не сделаю себе больно. Пру, плал, пластик, резина. Такое не надо. Еще один. Раз, два, три. Резина, резина, магнит. Ну, я, у меня уже есть магнит. Я, пожалуй... Пожалуй, выберусь отсюда И полечу на свою станцию, короче Там разбросаю все важные для себя Элементы, которые у меня были По-моему, я могу ускоритель сейчас сделать Если, если мне хватает на то э Этих Скажи, скажи И я тебе отвечу, чего мне не хватает для... Компонентов Компонентов для крафта мне не хватало, вот Все, сейчас я надеюсь, что мне хватит на ускоритель компонентов Я быстренько все накрафчу э а можно... А... А... А... А... А... Извините, я, я... я чего-то, может, не понимаю, но хотелось бы понять Так, пища снаряга Фонарик мне не нужен, большой ускоритель, малый ускоритель Желтоватая вода угу. угу. Во-первых, короче, мы сделаем излом Ой, мы сделаем лом, это во-первых так, да? Да, кислородная свеча, кислородный генератор Инструменты Понятно, фонарик, короче, понятно, ускоритель угу. Две воды ну, Давай закидаем сначала все в ящик, в этот, в камеру хранения Хлоп-хлоп-хлоп, баул, ножницы, солевые, смола-смола Очищенный металл, пластик мне не нужен Вот этот тоже пока нет Магнит-магнит, лампа-лампа, батарея, до дохрена а, проволока Строительные наборы Шавуха, их две а, Кислородный генератор, резину Один сканер, так, очищенный, не очищенный Очищенный металл угу. Может быть тогда, я пока я здесь и чемодан брошу? Хотя нет Ну да, я могу пока бросить чемодан Вот На случай, если, если Вскрыть парочку гробов А как мне это сделать? Подожди, снаряга мне что-то нужно, магнитное что-то там. Инструменты. Дрель, секатор, сканер, ремонтный инструмент. Магнитная отмычка. Вот. Вскрытие гробов. Так, подожди. Смотрим инструменты. Заходим снаряга туда, заваливаемся в инструменты. И здесь магнитная отмычка. Алюминий 2, батарейка, магнит, утолщенная изолента. Подожди. Утолщенная изолента. А, магнит. По-моему, только алюминия у меня не было. Магнит. Титан. Проволока. Ну, алюминий, он такой... Он добывается где-то в этом. Uh, скажи. Настрой так, на этих грёбаных. Нахрен. Nah, так. А, а ну быстро мне дали... О, вот он, вот-вот-вот, это алюминий Вот, я уже помню, что к чему Я понимаю уже, куда я могу Отправиться, чтобы найти тот или, ему, или иной компонент Скрыть парочку гроб... гробов 200 штук Залежи льда Вот дичь, вот бичь Пожалуйста, будь алюминием Алюминий Требуется дрель, дрель у нас имеет Что? Вся, правильно Так, заряжи алюминия, замри на месте Раз Два на базу Отправляемся на базу Вскрыть парочку гробов 200 Почему 200? Это так Что это за миссия вообще? В этой игре нет ничего логичного Если хочешь найти смысл этой игры Он отсутствует, его просто нет Так, так Комбайн Инструменты Батарейка, батарейка у меня тоже была Не вижу никаких Проблем, все Так, снаряга инструменты Магнитная отмычка Используем ее Во Во Во Во, во. Так, а теперь Найти бы гробы Под рукой просто Вот как бы Я помню, вот там два было Парочка Ну, значит, парочку вскроем Поскольку мы, ну, многими навыками не владеем В вот итоге такие... стопы стопы она же у нас есть? Вот Да так, вот, мы ее взяли. Открытие задней панели гробов агентства Bresse является коммерческой тайной, в связи с чем я не могу посоветовать вам включить магнит, приложить его в районе замка и нажать на спусковой крючок для смещения запорного механизма. Вам придется догадаться до этого самому. С это Дичь. Осталось совсем немного. Это успех, он мне говорит. Это, ус... это вот это успех. Так, скрытый гроб. А, извините, а что мне с него залуталось или что-то нет? Как-то не обратил внимания Желтой воды бы мне еще добыть Кстати Потому что я помню, что очень много гробов было вот Явно не тут, так скажем, да? Над нами что-то, куча всяких обломков И там тоже не будет никаких гробов Ай да, вот как бы Это космическая станция и здесь гробов тоже, я ничего-то не помню Чтобы они здесь были Давай с, это, с высоты Птичьего взора Взглянем на ситуацию И попробуем понять И разобраться Отдаться безмятежности этого космоса Пропитаться им Почувствовать все, что он пытается Нам с тобой Донести Ну естественно это бред какой-то Почему я не могу просто ускориться и полететь Нахер мне желтая вода нужна, блин. Желтая вода где? У меня очень далеко желтая вода у меня. У меня очень далеко желтая вода. Почему ее нигде здесь не найти? Почему здесь туалетов нету? Опасность обледенения. Я тебя сейчас обледеню, блин. Гадость ты такая, ну. Так, здесь мы были. И здесь у нас ничего не получилось. Много раз сюда ходили, но в этот раз как-то не удалось. Ой-ой-ой-ой-ой. Ведь их нет нигде И ведь их нахрен нигде нет Это шок, шоковый контент Контент шоковый <связывающие> Просто отдыхать Пока ты долетишь По-моему вот гроб был вот там вот Вот по-моему вот там был гроб А я его не мог вскрыть Али нет Али я просто глуплю Немножечко глуплю. А вот это у нас что такое? Это что такое, признавайтесь? Я должен знать, что это такое Это камень, балдеж. Балдеж, камень, я обожаю камни, балдеж. От камня в просто балдею, блин Вот, по-моему, вот там гробик еще один есть Надеюсь, парочка, это действительно парочка Иначе просто я ум... Ну, 200, как мне 200? Какие нахер 200? Вы что, погнали? You know, блин, нахрен О, у меня тут экранчик какой-то Вот, еще здесь что-то есть У нас как раз вроде бы место в инвентаре куча Можно забить его полным дерьмом а Или нет Господи, пожалуйста а Гроб! Балдюж! Нашел гроб, блин, я так счастлив, нахрен Я нашел второй гроб, блин Давайте еще чуть-чуть, пока вы не догадались Об искусственном затягивании игрового процесса Мр уродка, блин! Какое искусственное. Ты гонишь, или что? Если это сейчас туловище это инженера Или хозяев, трудно сказать, принадлежат для останки одному человеку. В любом случае, это не подходит. Нам нужно кое-что пониже боится, если вы понимаете, о чем я. Не понимаю. Очищено. Так. Сканер. Так, так, так. Блин, а что, если в, этой, в этом лом придется использовать лом? А Аж... что. Блин! You know, bitch. Так, а что если... Вот я. А, куда? Куда? А что если там просто вода есть? Нет, нет. Пластик, нет. Это не то, что мне нужно. Мне нужна вода. Желтая. Желтоватая. В магнитофоне такого нет. А дальше исследуем. Исследуем. Вот у нас есть еще один контейнер, который мы сейчас разобьем. И лампочка... Магнит. Батарейка. Батареек у меня очень много. Очень много. Поэтому я их не буду собирать. Залежи смолы у меня. Смолы тоже. Пока есть смола у меня. Пока не, она не нужна. пока. А, ам, так, нет. Это, блин, некроп. Нахрен. Но я, нах... я все-таки нашел. Хоть какой-то до да, нашел. Ч ⁇ нахрен? Зря шел сюда, что ли? Так, радиация, понятно. Я сдохну от радиации, походу, очень скоро. Это что такое? Залежа льда? Конечно, это залежа. Опа. Лед. Понятно, мне не нужен лед. Мне нужна моя желтая вода. Для ускорителя хотя бы, по крайней мере, найти ускоритель, чтобы быстрее передвигаться в этом открытом В космосе, где невозможно передвигаться вообще абсолютно. Зачем мне вообще заставляют. Опа. Изучить Наушники с ушами Ну, думаю, они мне не нужны Хотя, может быть Странный ну, для мужчины за 40, На всякий случай возьмем на, на всякий случай возьмем Ничего страшного с нами не случится уборщики Всегда считал их бесполезным оборудованием Но, глядя, какой шар мусора они накатали Я начинаю их уважать Да я манал, да я топтал Большая часть мусорного шара состоит из, из изоленты а, в натуре, прикинь Нихера себе уборочный какой э, ком Какой шар мусора разбить Электроника Проволока, титан Мне это не нужно Что-то живое Это что-то живое Посмотри Балдюши, иди ко мне, маленькая. Я тебя почти достав, маленькой. Что это? Сканировать? Э, схватить? Схватить на левую кнопку мыши. А, где, где? Я почти тебя достал, я догоню тебя. Опа. Это что, была просто электроника? И это все, мать его? И это, мать его, все? Я ради этого старался. Так обидно. Разобью за это кучу мусора Медок Металл Металл мне нужен Соль мне не нужна Медок Еще медок Ну медок на всякий случай я возьму Мало ли что Не знаю что правда Но как бы вдруг Что-то произойдет Изучить долгая жизнь Анти Что uh... Фантастика, Дешевая просто фантастика. фантастика. Теперь понятно, почему роботы посчитали это мусором и закатали гроб. в вместе с хозяином книги. Гроб, быстрее, пожалуйста, дайте мне магнитную говну. Магнитная говна есть? А, вскрыть. А, я взял в руки. Вау, какое заскриптованное! Что заскриптованное нами везение? Вам понадобилось всего три попытки. Вы точно играете в лицензионную версию читов? Да, лицензионная. Поздравляем, если не вы с да, Лука维尔, то помогайте индустрии развиваться куда-то. Балдешь. Дней. Хотя нет, трех секунд достаточно. Судя по всему, капитанский мостик повредил резервуар с майонезом на левом борту лайнера. Майонез затянуло в гравитационное поле ядра, что повысило его массу и снизило активность. Бомбардировка ядра другим подобным мусором может поспособствовать еще большему снижению его активности, вероятно. Осталось найти что-то схожее с майонезом по свойствам и не убить себя подобными экспериментами нам нужно поторопиться. Ой, В связи с этим нужно откалибровать датчики радиатора. Можете подлететь гораздо ближе к лайнеру, и мы будем считать, что вы совсем не получаетесь. Ой-ой-ой. А что произошло? Ой-ой-ой. Нахрен. А почему? Подожди, у меня что-то... нормально. Не... Ваша собеседница уже упоминала об этом челноке с выжившими Было бы неплохо его найти до того, как вы действительно всех уничтожите Я отмечу несколько интересных мест, которые удалось обнаружить через систему оповещения гробов У меня и радиация исчезла почему-то Посмотри, у меня ее нет, охереть Типа, не влезай, убьет и... Если ну, вы захотите бы... вскрыть больше гробов, есть вероятность, что я смогу обнаружить новые потенциально полезные обломки, Пока моя антивандальная программа будет пугать вас уголовной ответственностью Такие запасы изоленты говорят о том, что инженеры сомневались в прочности лайнера. Чё за дичь вообще? Я, я, я, я, я не понял, блин, то что такое? О! Благодаря мыкам я нарушил не только протокол защиты данных Brassage, но и совершенно случайно, повторяюсь, совершенно случайно вскрыл блок данных, для доступа к которому у меня было недостаточно прав Из полученной информации могу сделать вывод, что грабы агентство не только передают информацию о препятствиях, но и оказываются странными зашифрованными пакетами данных К сожалению, даже под дрелью моей мощности не хватит для и тут необходимы военные разработки Добытчик, Сань, добытчик Так, я двигаюсь дальше, у меня радиация 0 почему-то, я не понимаю почему Судя но продолжение улавливания рулонов в инженерных отсеках произошел пожар, но причиной катастрофы он точно не был. Не понял, повтори. Так, вот у меня есть еще один гроб. На фоне проснулась моя маленькая Китя с большим потенциалом к пению. Опа, опа, опа, опа! Что-то вскрыли, что-то обнаружили, не обнаружили, не знаю. Ну, неважно, как бы по сути дела Цель-то у нас есть, и мы движемся к этой цели. Опа. Это что это? Звездочка. К сожалению, потрясающее не лечит разгерметизацию. Блин, жаль, я-то думал нахер. Я-то, блин, нахрен думал. Тогда попробуем сходить вот на ту сторону. Может быть здесь есть что-то такое, что поможет нам изолировать разгерметизацию. Так, изучим. Так, залежи смолы требуется щуп щуп щуп щуп щуп а, так ну смола у нас уже была не валяшка изучить это не валяшка привет не валяшка я возьму ее на всякий случай чтобы потом блин выбросить нахер изучить космическое дело ну нет мне оно не нужно так это тоже мне не нужно мне нужно вот я уже не понимаю, куда мне нужно, просто не понимаю. Я просто не понимаю. Понизить радиацию, 0 из 6. Что это такое? Что это за задача? Не понимаю. Куда мне нужно двигаться? Не понимаю. Но, как бы там ни было, я продолжу следовать дальше к своей мечте и цели. Иначе никак мы по-другому не можем с вами поступить. Мы на на бескрайних просторах космоса. Мы не создали себе вот эту вот ускоритель. Оставалось-то всего ничего, найти воду желтую. Но, однако, при всем моем желании уважении, я и уважении, я ее не нашел. Воды-то просто нету, как бы извините. Желтой. Воды нету. Блин. Обидно, блин, нахрен. Досадно. Хотя и ускорение там наверняка быстро заканчивалось бы. Поэтому, ну, такой сомнительный вариант. А ускорить. Интересная конструкция. Наше. Схема подключения такого штурвала даже проще, чем у прогулочных кораблей. Сюда можно подключить кислородную станцию, если я правильно просчитал схему. Необходим ремонтный инструмент. Дрель, дрель, сканер, сканер, сканер, сканер, лом. Инструмент? У меня нету ремонтного инструмента. Бутылка воды. Еще бутылка воды, да? Любой набор. Да. Кислородная свеча, нахрен, да. Обшивка, блин, да. Почему так, нахер? Может быть, здесь есть что-то? Сканер. У меня есть. Такое есть из четырех получена часть схемы две из четырех схемы я уже блин ремонтный набор короче жаль жаль у меня такого нет а, подожди а куда делать то маленькое недалекое место куда мне нужно было а вот оно все я а то я уже пер... я перебздел блин нахрен не хотел далеко чел ⁇ па да может быть, этот выживший я, и мне помогут кто-нибудь, поможет, да кто-нибудь хотя бы мне поможет пройти это нахрен грёбаное говно Я был бы очень рад и признателен что-то необычное, что-то под знаком вопроса Так, я почти прибыл Почему у меня полоска радиации, этот, ну... Во время взрыва мостика я успел снять мерки вашего тела для заказа гроба, но это не пригодилось. Хочу заметить, вы в прекрасной форме так держать, вы почти совсем не жирный. Почему у меня радиация? Эти тарелки связь заработает даже без них. Она вообще закаменела, и как бы все. Типа на нуле. А что мне нужно понизить тогда? Да, да камон, да что мне нужно понизить? Ну? Вы что гоните? Что, зачем вы меня путаете? Я такой глупый. Я не понимаю, блин, что делать нахер. Ну ладно, сейчас разберусь. Я ведь сыщик. Я все смогу. Сейчас я все сделаю. Так, сейчас я все сделаю. Давайте изучим. Данный Похоже, материал. что кто-то пытался проникнуть внутрь отсека, используя челнок, как таран. Кстати, вы обращали внимание, что слова Таран и баран рифму за интересный факт. Ваша вероятность в количестве изоленты составляет 46%, что делать диспенсер наиболее безопасным инструментом для бесполезных. Том Райдер! Прохождение на канале Ебаги! Всем Tom... привет, дорогие друзья! Сегодня проходим новую игру. Том Райдер. Специальное издание. Бом! Бич! Come underway. Так, отойти. Главное, не направляйте собой конец изоленты себе в горло. Пилот проник под стену, Частично. По крайней мере, его мозги разлетелись по всему коридору, скорее всего, попав вентиляцию и запустив протокол герметизации шлюза. Необходимо найти другой шлюз для проникновения внутрь. Грюбаное говно. Почему мне не дают просто починиться или хотя бы создать то, что я могу создать? Но я не полечу так далеко Нееет Так далеко я точно не полечу Нахер А, погоди, вот Там есть вход потайной, да, который я не заметил И хотел уже улетать от него Но моя внимательность Не подвела меня Мое наитие чувство шестое, которое подсказало мне путь. Технический шлюз. Точнее, это был mm -hmm. технический шлюз. К сожалению, его больше нет. Но если вы отсканируете систему его работы и раздобудете необходимый инструмент, мы могли бы попытаться отремонтировать шлюзовую камеру для разгерметизации дверей. Вот. Необходим диспенсер. Отсканировать и отремонтировать шлюз. Диспенсер, мне нужен. Необходим диспенсер. Что это такое инструмент? Дрель, магнитный диспенсер Крафт Шок Просто шок Как же мне всего много нужно Ты просто, ты, то да, ты шо, а? Да, ты шо Это мне сейчас лететь обратно вот туда, на мою точку ракеты? Вот там, где у меня ракета Да ты шо, а? В натуре, что ли? Это мне вот туда лететь? тут Туда далеко? Да ты шо это обман, не может быть Не может быть, диспенсер, блин У меня нету диспенсера Я даже не знаю, как он делается Я даже не знаю, что это Я не знаю, что такое диспенсер Ну ладно, сейчас попробуем вот сюда п -п -п -п Проникнуть, посмотрим Может быть это будет нашей Какой-то отправной точкой своего рода, да? Остается меньше 100 метров до прибытия На нашу новую точку И понизить радиацию Вот висит задание, что за оно? 0 из 6 что бы это значило? Что тут у нас есть? К сожалению, Тиха. талантливый инженер оказался не очень талантливым водителем. Схема пылесоса. Изучить. Схема пылесоса нам оказалась не нужна. Вода. Ага. О, привет. <смех> Ворвался просто в этот дом. Ворвался. Посмотрим. Мысли. Этот пылесос летал быстро, хотя и недолго. Часть схемы. Заправить, сесть. О. О. Ого. Ничего себе. Посмотри. Вау. Как-то слезть с него. Здесь что-то собирали. Подожди, а как... Как с него слезть? Бутылка воды, бутылка воды. Так, так, так, так, так, так. Аптечка. Так-так-так-так-так Так-так-так-так-так Изучить огнетушитель Не нужен мне Солевой набор Так, повыше Фотография лайнера Нет, это тоже мне не нужно А что тут собирали? Огнетушитель собирали? Какой кайф Блин, да ты шо, сотры? Теперь можно жить Охренеть. Да ты, шо ты будешь делать? Все, можно двинуться назад. Топливо у меня-то есть, топливо? Прочность 32 из 100. Топливо 17. Охренеть. Я в шоках. Мам, неси ведро. Я в шоках нахожусь. Мы едем на самокаче космическом. Я просто в шоке. Мам, вообще шок. Я запищу... Это в свою книжку рекордов этой игры. А погоди, а вот топливо, чтобы мне топливо добыть Чтобы что? Топливо, что? Добыть, чтобы что? Чтобы добыть топливо Мне что нужно? Не знаю Посмотришь, разберешься Так, вот мы летим Топлива остается 16 всего Мне, мне нужен диспенсер Да, по-моему? И, ремонтный набор. И, и ремон... ремонтный набор и диспенсер И ремонтный набор и диспенсер И ремонтный набор и диспенсер. А, по-моему, ремонтный набор у меня, кстати, у меня же он есть. Просто он у меня лежит в шкафу там. Все, точняк. Топлива у меня нету, к сожалению. Я уверен на 100%, что у меня нет топлива. И я топливо просрал где-нибудь. По-любому, оно где-то было у меня. Так. Нет. О, выход. Во, стой здесь. Стоишь? Все, кайф Так, все, все, я здесь Я нахер здесь Вы не поверите, что произошло Мне сладкий набор мне не нужен, вода не нужна а, Ресурсы, композитные ресурсы нет а, Желтая вода Лед, четыре штуки, желтоватая вода будет <свистит> <свистит> Гадкий, мерзкий лед Две воды мне нужно Вот еще лед это что, он добывается, по-моему, да? Взять! Взять этот гребаный. А, ломом. А, лом-то лом. Лом еще есть. Прочность еще даже сохранить. Ой-ой-ой. А, а. Так, опустевшие залежил. А, ну, я надеюсь, мне пока хватит этого говна. Для моего изобретения. Все встает, ми... встает на свои места. Все встает на свои места. Как бы игра становится, ну, очень хорошей. То есть мы сейчас фактически э, сделаем прорыв. Делаем прорыв, совершая новые открытие. И. У нас все налаживается. На удивление, я что-то просил, что просел. На удивление, у нас все налаживается. Посмотри, мы... нам остается взять ремонтный набор, диспенсер, создать. Э, сейчас я использую это говно, чтобы. Так, напомню. Желтоватая вода. А, ресурсы. Вот. Желтоватая вода. Х2. Делаем? Делаем. Так. Еще делаем? Делаем. Мне больше лед незачем а, Он мне не нужен. А, все, больше не можем. А, теперь две шаурмы. Кайф. Так, две шаурмы. Выберем. Две шаурмы. лед мы выбрасываем. Медок мы выбрасываем. Книга, хрень. Смола очищенные так, ладно, подожди, я погорячился, сейчас может быть стоит сточить на металл, как раз таки я еще не взял, да, глупыш. Так, я взял больше, но выложил его в том количестве, которое мне нужен был. Вот мы создаем ускоритель. Отлично, теперь у нас есть ускоритель. Выкинуть можем инструменты, инструменты, ремонтный инструмент. Я не помню, что мне нужно было. По-моему, мне нужен был как ремонтный. Строительный набор я возьму. А, ремонтный Зачем набор. Новый Ой, инструмент. Я лучше нового скафандра. Рекомендую просто улучшить текущую экипировку. К примеру, покрасить краской шлем. Я уверен, это поможет. Спасибо, гнида. Вонючая. шаг Так, что там, очищенный металл мне нужен был? А, изолента, да? А, снаряга Это чтобы что? Чтобы сделать вот это говно Ремонтный инструмент угу. Еще мне нужен диспенсер Для него батарейка, индуктор Утолщенная изолента x 2 нужно Х1 угу. изолента Большая кислородная свеча Блин, я забыл, что мне нужно для диспенсера Снаряга, предметы Нет а, Диспенсер Батарейка Индуктор Очищенный металл два. Так, еще один очищенный металл. Еще один берем. Резину мы сейчас создадим. Правильно, правильно. Снаряга. В снарягу заходим в инструменты. Нет, в ресурсы. Утолщенная изолента. Два. Есть. Угу. Так, металл есть. Снаряга. Инструменты. Батарейка. Батарейка. Есть. Что такое, мать его, индуктор? О, во, и очищенный металл лежит, кстати. Тут я воробей, Джек Воробей Не заметил, сорян Так, здесь у нас чемодан, вот это выбросим сюда а, И уши, и звездочку еще выбросим Электронику одну выбросим а, и в остальном нам нужно досмотреть нам остается правильно я понимаю что нам остается создать только диспенсер только индуктор а, а, ресурсы на букву и ищем ножницы, лампочка, презерватив, титан электрика, магнит зашифрованная лента, эр, соль, медок, композитные индуктор в композитных ресурсах находится у нас индуктор, чтобы ты знал. Композитные ресурсы. А, а, индуктор. Угу. Пластик и две проволоки. О, благо у меня проволока еще одна есть. Ага, и пластик. Кайф! Вообще все супер! Я-то думал, мне надо сейчас куда-то идти из иск... Ищи, идти искать что-то а оказывается нет Оказывается все у меня тут есть Снаряга, инструменты, диспенсер М -м -м -м. Так, отлично Где он? Диспенсер, вот а, У меня есть ремонтный инструмент У меня есть 4 сканера, щуп У меня нету, единственное чего у меня нету Так это а, лома Мне нужен лом Щ Секатор у меня прочность 9 Ремонтный инструмент, щуп-щуп Дрель 5, 8 Магнитная отмычка есть, магнит у меня Мне он пока не нужен Но я это на всякий случай все взял Так, э, погнали, помчали Может быть где-то развалим по быстренькому металла себе наделаем И, собственно говоря, лом, лом, нам же понадобится лом Отсканировать, отремонтировать шлюз Кайф Ага, ага, ага, ага так, взяли. Взяли, взяли. Есть такое. Быстренько. Опа, еще есть металл, который не надо долбить даже. Удобно? Удобно. Удобно? Да. Достаточно удобно. Чтобы что? Чтобы быть правдой. Кайф. Тогда выбираем что? Вот мы у нас еще маленькие частички есть. Можно их просто... Вот, вот, берем. Берем. И еще. Или это не металл? Нет, это металл. Берем металл. Пойдет... Должно хватить на сколько-нибудь Не, все нормально, вроде бы хватает нам на два Если я правильно понимаю, то нам хватает на два а, Лома, мы их сделаем, потому что вот эта прочность вообще одна осталась Снаряга, инструменты, лом Опа, четыре, используем сейчас все Ресурсы. Мы топливо не можем использовать? Ой, нет у нас топлива. Свинцовый компенсатор, индуктор, объекты, станция. Так, так, пища, вода. Понятно. Так. Экипировать. Смотри, смотри, соб... нарядился, а? Нарядный какой пошел, блин. Так. Мы можем его как-нибудь заправить? Ой. Топливо заправить? А как заправить его? входило топливо Ну, я надеюсь, я успею докатиться туда вот, куда мне нужно было Потому что, ну, иначе просто я вообще вырвусь Прочность 1, прочность 32 из 100 Короче, вообще кайф Я на правильном пути Я никогда так близко не был к тому, что что-то хорошее произойдет Обычно все э, витало вечно найти от того Ох, гадость Наитие того, что произойдет какой-то полный бардак, депрессуха и дичь ну нет. Все только начинается. И все только хорошее начинается. Я хочу заметить, я очень рад, что все пошло в гору. Потому что вот это вот говно, короче, с перемещениями в этом открытом космосе. Это очень... Я, я рад, что я нашел вообще этот байк и пошел на этот восклицательный вопросительный знак. Прошу заметить. Сейчас я починю что-то здесь. Только не знаю, с какой целью я это сделаю. Так. Выход с Траспанта. Траспанта. Траспант. Блядь, траспант! А -а -а -а! Ремонтировать. Что? он Ремонтный инструмент. Ремонтный инструмент. Так, так. <uprightYour> <começouexpanyic sound> Мне это нахер не пало, бля. Я зачем это делал? Ну ладно, по крайней мере... Где байк? Вот. У нас теперь есть... Ой, ой. Ой. А, во, ремонтным я могу починить его. Смотри, кайф. Блин, я свой байк починил. О, тогда как, а как сесть? Ремонтировать, сесть. Я забыл, как, как сесть на него. Не, во, во, я забыл, про... сесть. Надо, за... ну ты глупышка, Санечка. Ой. Но я никуда не врезался, уже хорошо а, Топливо бы найти Топливо заправить бы вот эту вот всю лачуку, всю эту историю Хотя у меня витает какое-то найти воспоминание Может быть это было в другой игре Но мне кажется, что я все-таки находил вот это дерьмо а, Топливо, да? И вот почему я его не могу найти сейчас, я не знаю Ну, видать, потому что разработчики очень интересные молодые люди здесь в этой игре, да? Так, все, выходим с транспорта Туда долетим, пешком долетим Потому что, ну, а иначе это как у нас а во слышишь кайф какой а, -а, а Мать честная у нас вообще все здорово сломанный шлюз нам нужно что диспенсер ой ой а диспенсер это что это выбрать модуль перестроить модуль не выбран выбрать модуль модули Блоки, так, модули Труба А куда она должна идти? Это труба, блин Вы что, издеваетесь? Нахрен Отсканировать и отремонтировать шлюз Повернуть, отменить Еще раз Что? Мне нужно дверь, наверное, сделать Перестроить, выбрать модуль Мо э Декор, пол нет, такое точно мне не нужно Это что? Входной шлюз Энергогенератор кислородный Малый шлюз А это что у нас? Сломанный шлюз А это большой или малый шлюз? Ой, господи, во имя Христа Энергия минус 3, кислород минус 4 Шанс пробоины плюс 3% Алюминий, титан Нам нужен Энергия плюс 50 Кислород, энергия Пол, потолок другое Блоки, декор, модули Это что? Куда это? А, я вообще улетел Подтвердить Это что? Я, чтобы я трубу поставил? Такое надо Или что? Что? Кто-нибудь может объяснить? <outs> Я не понимаю... Отсканировать и отремонтировать шлюз. Отмена. А, перестроить. Модуль не выбран. А как... Как у меня кислорода не хватает? Кислородный шарик. Выбрать модуль. Блоки, кислород. Минус 4, минус 4. Не понимаю, опять не понимаю. Это мне что, вот там подышать кислородом надо или чем? Перестроить, сломанный шлюз. Так, тормозни. Модуль Блоки Входной шлюз На самом деле он может быть и входным шлюзом И выходным Смотря с какой стороны в него попасть Но это никак не меняет его суть Шлюз служит для быстрого доступа из космоса Технический отсек И обратно Малый малый шлюз можно установить на любой трубе Чтобы беспрепятственно выползать в космос Через полы или потолок отсеков а а, -а. а, -а. Через трубу Сейчас Подожди Так Не понимаю А че, я же подтвердил или нет Вот Необходимо достижение силы единорога? Что это за достижение? Какое нахер? Вы получаете невосприимчивость в критике? Вы лучшие! Все что вы создаете гениальное Это уникальное достижение, которое достается ключ Вы можете строить прекрасное здание а у вас еще полная невосприимчивость критики. критике Как его получить? Особые заслуги Не понимаю Как его получить? Эта uh, <свят> игра просто меня нахер убивает. <свят> опа, опа. Перестроить. Выбрать модуль. Так, выбираем. Подтвердить. Подтвердить, подтвердить, подтвердить, подтвердить, подтвердить, подтвердить, подтвердить, подтвердить. Так, ладно, хорошо, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Я попробую разобраться с этим в другой серии игры. Огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был ⁇ я, багейм. Всем покау!